За последние пару десятилетий компьютеры из профессиональных инструментов для работы превратились в развлекательные системы. И разумеется, это активно поддерживают производители железа. Вот тебе вентиляторы с красивой подсветкой, водяное охлаждение с дисплеем, игровая материнская плата и чтобы все это было видно через закаленное стекло корпуса. Поэтому неудивительно, что водянки, которые всегда были инструментами скорее для гиков, теперь доступны любому человеку. Однако есть ли смысл ставить их в домашний ПК? Давайте разберемся. Не все знают, но внутри обычной медной теплотрубки залита жидкость, обычно вода, но из-за пониженного давления она кипит при более низкой температуре, к тому же имеет высокую теплоемкость, короче говоря, это эффективный и дешевый теплоноситель. Разогреваясь и испаряясь рядом с горячей крышкой процессора, она переносится к более холодному радиатору, где конденсирует и вновь по специальному фитилю стекает к CPU, после чего цикл повторяется. В СВО очевидно также используется жидкость, однако работает она чуть иначе — течет она не самостоятельно, а под действием помпы, и не испаряется, а просто нагревается у процессора и охлаждается у радиатора. Так что, как видите на деле, обычное воздушное охлаждение не такое уж и воздушное, оно действительно достаточно близко к водянкам. Краткий экскурс в физику закончен, пора переходить непосредственно к компьютерам. Никто не спорит, водянка зачастую смотрится внутри корпуса куда красивее, чем большая башня. К тому же маркетологи специально упирают на топовость, дескать, ты купил мощный CPU и видеокарту, крутую память и материнку, очевидно нужен классный охлад, то есть водянка. Однако есть одно важное НО — игры, даже самые тяжелые и процессорозависимые типа Watch Dogs 2 или Assassin's Creed просто не могут нагрузить процессор так же как и бенчмарки или рабочие задачи. Знаете, сколько ест в играх горячий Core i9-9900K в разгоне до 5 ГГц? Все около 70-90 Ватт — это в два раза меньше, чем в бенчмарках. Такое количество тепла абсолютно без проблем отведет любая популярная башня за полторы тысячи рублей. Но, вы можете сказать, под водянкой в играх можно добиться 40-50 градусов, когда лучшие суперкулеры скорее всего смогут охладить топовый CPU лишь до 60-70. Да, тут все верно. СВО действительно снизит температуру процессора в играх. А зачем? Что вам это даст? Позволит повысить частоты? Вряд ли. Вы скорее упретесь в возможности самого CPU. Увеличит срок жизни? Ну да, проживет кристалл не 30 лет, а 20. Это действительно большая разница. Ну а что по шуму? Водянки всегда считаются более тихими, но так ли это на самом деле? Скорее нет, чем да. Проблема тут в том, что радиаторы СВО более плотные, чем у воздушных кулеров, поэтому чтобы продуть их нужны мощные высокооборотистые вентиляторы с большим давлением, а такие вентиляторы серьезно шумят. За примерами далеко ходить не нужно — возьмем достаточно крутую двухсекционную SVO NZTX Kraken X62 с двумя родными 140-мм вентиляторами и сравним с суперкулером Pantex PH-TC14 с такими же вертушками, которые вдвое дешевле. Эффективность этих двух решений сравнима, а вот шум — раскочегалив вентиляторы водянки на максимум можно получить аж 61 дБ. С таким уровнем шума поработать получится только в наушниках. При этом у Pantex все куда лучше — 49 дБ, можно сравнить с урчанием холодильника и такой шум сложно назвать громким или отвлекающим. Ладно, скажете вы, не все играют, многие на компьютере еще и работают — обработка видео, 3D-рендеринг, различные расчеты — все это сильно нагружает процессоры, даже суперкулеры тут не справляются. Увы, но в случае с Ryzen 3000 или Intel 8 или 9 поколения это не так. Проблема большинства десктопных процессоров от Intel начиная с третьего поколения — это терможвачка под крышкой. В случае с топовыми Core i5, i7 и i9 последнего поколения компания перешла на припой, но, как показывают тесты, его качество тоже оставляет желать лучшего. Что же в итоге получается? Кристалл CPU очевидно сильно разогревается и цель термоинтерфейса — передать это тепло на крышку, откуда его сможет отвести охлаждение. И как вы уже догадались, терможвачка делает это из рук вон плохо. Как показывает практика, снятие крышки и замены этого термоинтерфейса на жидкий металл позволяет снизить температуру CPU зачастую аж на 20 градусов. В случае с припоем разница меньше, но все еще внушительная — до 8-10 градусов. Вот и получается забавная и грустная картина одновременно. Ваш суперкулер или водянка в теории могут отвести 200-250 Вт, а на практике из-за экономии Intel ваш процессор, потребляя 150 Вт, уже перегревается. Конечно, как я уже сказал, вполне можно скальпануть процессор, однако согласитесь ли вы это делать с вашим рабочим CPU, тем самым теряя гарантию и рискуя его повредить? Далеко не факт, а без этого SVO будет бесполезно с тем же Core i9-9900K. В случае с Ryzen 3000 ситуация интереснее. С одной стороны, AMD использует качественный припой, его замена на жидкий металл в лучшем случае подарит вам пару градусов, так что игра не стоит свеч. Но вот сами кристаллы с ядрами маленькие. Более того, у топовых CPU их две штуки, они рядом, ну и к тому же они расположены с краю, когда обычно лучшие прижимы и охлаждение, что суперкулеры, что водянки обеспечивают в центре. Это я простым языком объяснил, не нужно кидаться какашками. В общем, все это приводит к тому, что Noctua NH-U14S, способный удержать температуру 100-ваттного Ryzen 7 2700X в жестком Prime 97 на уровне 75 градусов, с трудом справляется с таким же 100-ваттным Ryzen 7 3700X, удерживая температуру последнего чуть выше 90 градусов. Так что очевидно, попытка заменить кулер на водянку тут ничего не даст. В высоких температурах виновато не качество воздушного охлаждения, а внутренние особенности самих Ryzen 3000. Также, возможно, кому-то придет в голову другая интересная затея — взять более слабый CPU и раскочегарить его с помощью СВО до уровня более старшего. Замечательно. Поразительно. Гениально. Увы, эта затея опять же неосуществима. К примеру, чтобы шестиядерный Core i5-9600K добрался до уровня производительности восьмиядерного Core i7-9700K, его нужно ускорить на треть, то есть повысить частоту до 6 с копейками гигагерц. Очевидно, что водянки для этого мало, нужен уже жидкий азот. Получается, водянки не нужны? Конечно нет, они все еще нужны там, где и раньше — в топовых рабочих станциях. Взять, к примеру, тот же AMD Threadripper 3990X. 64 ядра, 128 потоков, теплопакет в 280 ватт, однако на деле он потребляет все 350, при этом у него 8 процессорных кристаллов и каждый из них греется не очень сильно из-за не самых высоких частот, то есть таких проблем как у Ryzen 3000 нет. Вот и получается, что нужно с достаточно большой площади снять овер 300 ватт. Даже большие суперкулеры тут справляются на пределе возможностей, а вот для трехсекционных заводских СВО или же самосборов это не проблема. Это же касается и топовых 28 ядерных Xeon и прочих high-end процессоров — у них гигантские тепловыделения и водянка для них must-have. Ну а что насчет видеокарт? Тут все интереснее. Во-первых, видеокарты Nvidia имеют умный драйвер, который слегка повышает частоту при снижении температуры. Правда, разница едва ли превысит полсотни мегагерц, что даст в лучшем случае пару FPS, так что отдавать за это лишние 15-20 тысяч рублей за водоблок явно не стоит. Во-вторых, есть видеокарты, тепловыделение которых из коробки улетает в небеса. Взять, например, ту же AMD Radeon RX Vega 64 с заводским SVO. ее тепловыделение в Crysis 3 достигает аж 370 Вт. При разгоне — свыше 450 Вт. Очевидно, тут даже массивная воздушная система охлаждения с тремя вентиляторами скорее всего не справится, а вот СВО вполне. Думаете, у Nvidia меньше? Как бы не так, взять, например, Asus RTX 2080 Ti Matrix — ее официальный BIOS позволяет поднять TDP до 360 Вт. Более того, для GTX 1080 Ti существуют полностью разлоченные BIOS, с которыми тепловыделение уходит за 400 Вт. Разумеется, отвести такое количество тепла сможет лишь качественное СВО. Но опять же, стоит понимать, что такие заоблачные TDP имеют лишь топовые видеокарты и то под серьезным разгоном. У большинства среднеуровневых NVIDIA GTX, RTX или AMD RX 5000 тепловыделение находится на уровне 150-200 Вт и с этим вполне справляется воздушное охлаждение с парой вентиляторов. Тратить деньги на СВО в случае не топовых видеокарт просто нет смысла — будет выгоднее купить более мощную видеокарту, чем пытаться выжать все соки из более слабой. Теперь перейдем к минусам. Чем хороши обычные кулеры? Они требуют минимум обслуживания, достаточно раз в год продувать их от пыли и он, верой и правдой, прослужит вам много лет. Самое худшее, что может случиться, это перестать работать вентилятор, однако с учетом того, что практически всегда они имеют стандартные размеры, его можно легко заменить и пользоваться дальше. Что касается водянок, то тут целый букет возможных проблем. Самое банальное — это протечка. Да, с современными СВО это редкость, но все же на различных форумах можно встретить посты с душераздирающими историями о том, как протекшая водянка убила все ниже и по течению, а это обычно не самая дешевая видеокарта и блок питания. Вторая и куда более массовая проблема — заиливание. Как говорится, вода камень точит, а уж пластик трубок тем более. Ситуация еще усугубляется, если вода подкрашена. Как итог, кто-то через год, кто-то позже, но все же достаточное количество людей сталкивается с тем, что в лучшем случае вырастают температуры CPU, а в худшем забитая жижей помпа просто перестает работать. И приходится разбирать всю систему, чистить радиаторы и помпу, после чего заливать новую воду. А ведь далеко не все СВО разборные, хватает и необслуживаемых. Их в таком случае, если кончилась гарантия, можно смело нести на мусорку. Ну и третья проблема – умирает помпа. Это бывает и из-за жижи, и просто потому, что это механика. Да, у современных помп время наработки на отказ зачастую составляет десятки тысяч часов, но так везет далеко не всем. Опять же, помпа меняется не везде, обычно только в кастомных СВО. Конечно стоит понимать, что возможно вам повезет и у вас водянка проработает 5 лет без проблем, но подумайте над тем, что будет, если вам не повезет, особенно если учесть, что у воздушного охлаждения вышеуказанных проблем вообще нет. Ну и я подведу итоги. Водянка не помогает в разгоне современных CPU. Водянки не тихие. Водянки дорогие. Вопрос, а зачем их вообще брать в обычные компьютеры? Ну разве что очень хочется. Во всех других случаях лучше обойтись суперкулером и оставить СВО для тех случаев, когда они действительно нужны, а именно для топовых рабочих станций. Свое мнение пишите в комментариях и не забывайте поставить лайк, если вам видео зашло. Напоминаю, что ОМК — довольно крупное сообщество в ВК, там и новости можете почитать, и обсудить железо, и заглянуть в наш магазин с готовыми сборками ПК. У микрофона был Михаил Крошин. Я больше не болею и вам желаю того же. До скорых встреч.